Всем привет! В этом видео хочу показать, как записать ключ на домофон КС. Чтобы записать ключ, нам нужно войти в меню. Ну, для начала проверю, что ключ этот действительно не открывает домофон. Вот, ничего не происходит, просто три риски и все, домофон не открывается. Вот еще раз. Чтобы нам его записать, нужно зайти в меню. Чтобы зайти в меню, нужно нажать К и ввести пароль. По умолчанию это 4 или 6 нулей. Но в моем случае стоит мой пароль. Функция 61. Запись ключей. Нажимаем «К». И прикладываем ключ. Все. Можем приложить еще некоторые ключи, если надо. Но в моем случае одного достаточно. Теперь выходим. Нажимаем «С». 99к все мы вышли из меню проверяем этот ключ ключ успешно открывает домофон ну а на этом пока все всем всем спасибо за внимание всем удачи